Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Дмитрий. Сегодня мы будем готовить одно из моих блюд диетическое. Вот из таких вот продуктов. В каждом супермаркете вы найдете овощи. В данном случае я буду готовить с добавлением риса. Здесь у нас овощи только овощи без риса. Это подойдет для тех, кто на диете, на сушке. Отлично подойдет для ужина. Такая смесь. Ну, как я не на диете, я с добавлением риса. Так, вот так вот выглядит эта смесь. Довольно-таки порция солидная. Добавим рыбу или куриную грудку и поставим в мультиварку на 20 минут на 30 минут мультиварка сейчас стоит недорого я видел за 900 рублей можете приобрести себе Итак, наше блюдо, как видите, совсем недолго приготовить. Заведите себе несколько пакетиков разнообразия такого вот продукта. И держите у себя про запас. Когда вам некогда приготовить или куда-то спешить, или просто ленитесь, отлично подойдет вот такой вот диетический, очень вкусный и недорогой себе сделать ужин или обед. Итак 20 минут прошло наше блюдо готово сейчас посмотрим что у нас получилось выглядит аппетитно рыбка. Вот такой у нас ужин получился. Соль по вкусу засыпаете. Еще забыл сказать, водички грамм сто, когда загрузите все, нальете, все-таки на пару варится. Хоть оно и мороженое, там жидкости хватает, но все равно грамм сто доливаете воды. Ну вот такая порция ужина моя. Если вы, опять же, рассчитываете свой рацион, если у вас можете располовинить на два раза, на два приема разделить пищу. Вот все. Приятного аппетита. Понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь. Буду снимать еще. До свидания.